Ты сейчас утра опять получил? А? Ты зачем себя гоняешь? О, ох, какая пасть. Ой. Ты что, как кутенок? У тебя что, голос пропал? Морзик допился? Тебе же сказали? Будешь вести себя плохо. Тебя увезут на кастрацию. Тебе оно это надо? Чего сидишь, смотришь? Глазники закрываешь. Вот один спокойный пришел, гулял. Пришел, теперь спит. Где был пух? А. Да? Урочка, на тебя солнышко светит тут. Одному спокойно.